Всем привет! Дождите, давайте заново. Всем привет! С вами Макс Рисковый на канале э, Риск Старт. Сегодня необычный ролик. Необычный. Ну, сейчас вы знаете, сейчас обнова летом. А как вам летние гонки? А Нравится? Там лайк поставь за эту дейку. Мы там гонки снимаем. Так, это пойди уже четвертая часть. Если вам понравится, то продолжим, конечно. кого вторая серия вам не понравилась первого более-менее понравилось. Третий вот на дрон-канале. Звечка на канал Макс Риск. ставлю в описании Ну-ка посмотрим. Сложный режим. Отлично, да? Так, вот, значит, там сам мой любимый персонаж Паухонка. Давайте посмотрим. По-моему, моли Да, Моля тут хороший. А вы пишите свое мнение, какой из персонажей сам быстрый. Ну да, конечно, Пайс сам быстрый, по-моему. А теперь начать ролика, подпишитесь на канал, поставьте лайк. У вас ссылочка будет, то а что у меня прямо уродки. нитра дробовичок. Так, ну что ж, там магазин есть, мы там уже лутались. Кстати, уже вышли эти вот крокодилы, можно убивать их. И аптечки. что-то что мне не выбивается. Значит, суть игры, просто уходить. Все равно 45 игроков нужно выжить, Вот топ-1 занять. Это значит какое место занимаем. только нужно, конечно, идти, где там, видно место, на они всегда прятатся. Так, давайте уходим. Там соперники там еще лагают. Ну, это же зуба. Лаги тут должны быть такие вот. Просто такой геймплей. А вот когда брау Stars, то вот он такой геймплей где он прям, чтобы не лагал. Прям какой-то 2D ну давай, давай возьму ой там кто-то был ух так, откуда я знал блин жгонки хотели друзья вот блин точно контент сам главный давай тогда заново не нужен посмотреть, но мне скучно как то смотреть конки за ним топ 1 так мы занимаем 31 место. блин это же очень мало 31 место минус 11 кубков это много это много кстати так ну что пошлите круг один круг. Все отходят, кидают бомбочки, бессмысленно кидают. Куда попало да? Зря вы кидаете, вам будет спину бам дать и все Так, давайте обойдем. по правилу. Он там за мной баг пошел нам. Да? У нас есть копье это очень хорошо, что я взял ее. бак за мной да? Кто первый, кто привет Как по я буду первый. Да? Так, лагат меня лагает хочу взять пушку, чтобы отвлекающий момент был. Так, в общем, кому там... Жалко, что она за со все лайкос там, блин ну да прикол, явно прикол один. Все, все, все. Я понял, все блин соперники. Ну не мешайте гонки снимать. Эти соперники не тоже достают, то да, блин. Ну блин, ну иди по же. мешает. Ну, почему мешает? Да блин, ну почему он такой дерзкий, а? такой, такой дерзкий. Да пошел ты вон так блин карту сужается и не доходил блин ну как же ты мне достал что нравится нравится но ходить нравится конечно дай пройти дай пройти ладно обойду так можно если долго задерживаемся то так можно что обманул обманул старичка Лока тебе блин на карту сужается все время испортил блин а кстати а когда копье такое популярно типа того копье лучше то она становится длиннее это нам ускоряет шансы на победу по моему да когда копье новое копье то она длиннее по моему кто за напишите комментариях возможно на моле это не действует а на других действует потом узнаем блин ну офигеть карту сужается он плюс 6 кубков видите за гонки сколько зарабатываем купки а, да, было 1400 губка я помню не было 1200 1300 никогда не собирали я думаю, нужно собрать 1200. Блин, что я делаю? Нужно политься, просто прятаться, как все сейчас делают. Ну все, дорогие друзья, я прошел игру, поэтому занимаем топ 1 Давайте, наверное, не, не начинаем гонки. Если вам нравится мини-режим, то ставьте лайки. Также пишите, что еще добавить возможно игроков настоящих. Ну это настоящие игроки, возможно, засняться с кем-то. Ага, это будет тоже классно. В общем, жду ответом в комментариях. Блин, спалился снова. Так, топ-5 занимаем. Классно, пробежались, получили такие обычные предметы. Конечно, могли быть золотой получший. Тут тоже золотой. Тут серебряный. Ну и так хорошо. Ну, блин, блин, ну. ну скипи. Как там? Это скипи? не, это моли. Ну, не, ну, не тоже не мешай. Там уже битва происходит. Давай, собирай уже. А давай сюда спасибо все получше стало о, о как хорошо моли хороший и джин как там тебя в ну, д джойт да джойт лучший точно джойт вы но ну, почему он никогда не остановится не ну может такой добавить, чтобы что принял голову а подходит подходит -мо, спалился снайпер Попал! Снайпер! Ты просто снайпер! Как ты делаешь? Вау! Косточка, все ясно! Блин, он не персонаж не нравится! Я не, на ну, мало хп, да? Хоть это мне радует. Но ну, а сначала, конечно, он опасно У него есть супер ульта! Сначала, говорю. О, топ-3 за него! 1075! Давайте еще гонки! и на других Не пойдет! Это этот Если хотите нам персонажей, персонажем можем построить ролики еще по этой теме в поисках на ютюбе можно найти или в гугле в общем где угодно гонки блин ну блин ну блин ну блин дайте копьем копье тут самое крутое что есть на жизни так что все пока вам копьем все все все все я обиделся зуба я обиделся Сколько много соперников сколько много их даже мою улетающий и желает убил монстр а там тоже кто-то есть блин еще так много ну да такая гонка блин еще отнимается вот из за того что лагает из-за того что слишком много игроков а, я знаю почему я так делаю. вот хотя он даже сказать все время не доходил зуба хочет победить фортнайт также brawl stars то блин достал то есть по количеству он там в игре в игре в Fortnite 100 человек а тут 45 хотели 50 но улагает это уменьшили на 40, уменьшали на 45 да что-то им никогда не догнали Fortnite они так хотят Fortnite догнать. Fortnite свободный игра майнкрафт тоже самый свободный игра э, геймплей там мир, открытый мир вот как называется открытый мир значит тоже карту сужается, на ну, что получай бомбочку. Значит. Ой, -мо, я не заметил. Тихо, тихо, тихо. Ну, ну блин, ну подписка, Ютуб канал, лайк, блин, эти не и не навижу. Дизлайк поставлю. А, блин, ну почему? это тоже там стоит дизлайки. А продолжать серию я там не хочу. Это все-таки не ну, моя заслуженность. не интересно. Потом они с мной не дружат с зубастером. записал ролик, доказать есть что они матерятся или как там, не знаю, даже как его назвать. И все, они не уталили друзей. Теперь мы одни зубастером. Ну тогда будем снимать два раза больше видеороликов, чтобы они их раздражать, как они сейчас раздражают. Каждый день ролики запускают. Блин, они что делают такое вот? Ничего не дал, жалко. Ну, блин, ну почему снайпер? Пожрём, нужно на кубки набрать. Ну ты знаешь, что мы хороший Блин, блин, блин, карта сужается. Не, нехороший хороший польця вон. Давай, иди, иди, иди, бандит. Подойди, попробуй только подойти. коп она. Я же тебе говорю, попробуй подойти ко Давай, давай, собирай там снайпер опа на, блин ну что такое снайпер ну тут еще спрятался вы че прячетесь о прям тут спрячемся у нас есть один снайпер блин а так нечестно блин лузи лузи почему такая сильная дай мне лузи бо э, э, зуба да мне лузи пожа да хоть лузи а э? не ну есть фази да прикольно а, жалко что мало дает персонаж жалко за мест ничего не упадает о блин я даже не оценка не стал плохую ух ты что это такое возможно прокачки какие прокачки 80 получить вы достигли уровня в тысячу трофеев и теперь можете прокачать персонажа 80 жетонов персонаж монет плюс 8000 монет если я плачу 800 а жетон мне я тысяч монет. что я плачу хоть Трофеи? отказаться получить ну хочу ошибку покупал покупки. Что не хватает? <с> Уровень 10 трафителей можно прокачать персонажа. же сердцетой персонаж плюс 80 монет. Или столько стоит? Вы чего? Так много, вы достигли уровня. Я не понимаю, какой отказ они не нажимать, все крестик нажму. Э, вы уверены? Уникальная возможность. Вы уверены? Уверен? Нет, не уверен. Вы не сможете воспользоваться этой акцией в будущем. Назад, назад к акции. Получить. Шепка покупки. А, покупка. Куда откажусь? А, Что-то начинают эти плыть эти вот страйки на каналы. Не, ну пока мне не кидают, по браустарству не кидают, по зубе не кидают, а вот по авторским правам кидают. Так что страшно. Не, ну я не знаю, что забаккидает покидает страйки. Я пока что не знаю про это. Кто знает, напишите комментарий. Хочу снять ролик. И вы будете автором ссылочку оставлю на ваш канал в описании. Чем бы нет? Хочу тебя, ну блин, не хватает. Всем спасибо, просмотров. С вами был Макс Риск и Дед Рубак. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой YouTube канал, там лайк и на канал Макс Риск, потому что там тоже ролики уходят. Ну для безопасности нужно подписаться на два канала. Пожалуйста. Пока.